Добрый вечер. Добрый вечер. Здорово, крепостной. Почему крепостной? На кто? Mm -hmm. я, я вас называю. Так я говорю то, что есть. Я тоже так же говорю. Я тоже так же говорю. Я свободный человек своей страны. Я свободный человек в своей стране. А вы крепостные русские, россияне, русские вы я. Вы россияне. Вы нет, вы не свободны. Не вы свободны. Слушай, вы свободны. а ну-ка а ну расскажи мне, ты можешь взять плакат и выйти, блядь, на площадь или в город? Да. Нет войны, войне, например. Да. Что тебе будет за это, блядь? Ничего не будет. Ничего не будет. Да, палками отпиздят и воронок и увезут. Что ты мне рассказываешь, блядь? Вас, а я могу, а я, да. а я могу, слушай меня, я могу, сука, прийти к Верховной Раде, блядь, к Палацу Президента и сказать, слышь, Зеленский, ты пидорас ебаный. Ты чмошник? что ты делаешь? И мне за это нихуя не будет. Так да кто свободный, бля, дорогой? А скажи ты сейчас мне, Путин, ты пидор? Ты мне в это. Ты, сука, засышь. Тебя завтра приедут, заберут. Скажи мне это сейчас. Скажи мне это сейчас, то, то, что я сказал. Повтори мои слова. Ты же свободный человек, бля. Повтори. Прекрати войну в Украине. Ты чмошник, ебаный. Скажи мне это. Зачем он должен прекращать, Зачем он должен прекращать? А потому что что-то ты... Нет, ты, видишь, вот ты, если ты не скажешь мне этого, значит ты крепостной, блядь. Нет, нам, знаете... Тогда пошли... Пош... Значит, слушай, не слушай, раз ты раз этого сказать не можешь, слушай, раз, раз, раз ты этого сказать не можешь, так ты уже, сука, крепостной, ебаный в рот, блядь. Ты боишься, что тебя завтра придут, заберут, нахуй. Ну что, я не прав, блядь? Чмо ты, блядь, сука, я не нах.